ход войны я уже не говорю о том что иногда маленькая деталь которую мы может быть не использовали из-за того что мы не знали из-за того что думали что мы и так все знаем потому что мы такие умные меняет весь процесс в корне и именно об этом сегодня будет видео как многие уже увидели из названия ролика что видео будет о все что нам нужно знать об установке маяков лично одна маленькая деталь изменила мой Мое понимание всего процесса установки маяков с ног на голову, и я хочу в этом видео поделиться им с вами. Ну и заодно, может быть, еще чем-нибудь. Поехали! Пару лет назад я снимал уже ролик о стяжке и там был, было описание процесса установки маяков и в принципе меня этот процесс устраивает. У него есть ряд плюсов и ряд минусов естественно как и во всем нашей жизни. Одним из главных плюсов это то, что все-таки когда ты устанавливаешь маяки на полусухую стяжку, на полусухой раствор скажем так, да, так будет более правильно, то ну они не просаживаются и мы получаем хорошую ровность, но скажем так, по скорости и потому что все-таки это не совсем однородный материал со стяжкой, который будет, они а из одного материала, но поскольку в разное время они высыхали и у них разная плотность и вполне возможно могут быть отслоения по майку, у меня такое было. А если ставить просто на ляпухи, то есть самый главный минус данной технологии, что когда заливается стяжка, как правило, случайно, нарочно могут задеть маяк и процесс полностью останавливается. Мастера меня поймут, что если кто-то наступает, у меня даже ну, было скажем так, такое правило одно время, что если кто-то из подсобников наступает на маяк, то штраф 1000 рублей, меня он тоже касался вот чтобы это было честно и поэтому мы старались не наступать но все равно рано или поздно это происходило и это останавливает весь процесс заливки то есть что ну как правило заливать нужно за один день ну, там обычную квартиру в 50 60 70 квадратов вот что я предлагаю то есть что я недавно увидел скажем так у ребят век живи век учись как говорится и я видел все эти выставления на саморезы и прочее прочее но мне всегда это оказалось какой-то полной ерундой потому что нужно сверлить долго то все, но когда мы непосредственно на объекте меня ребята уговорили давай все-таки попробуем сделать так мы знаем то есть плюс попросили меня купить какую-то проволочку кстати именно о проволочке это видео, то есть именно о той маленькой детали, которая может с ног на голову переменить весь процесс, я сегодня расскажу. Итак, теперь немножко о самой технологии. Итак, самое первое, что необходимо сделать, это ровно отметить, скажем так, ось, по которой будут идти маяки, и где-то примерно сантиметров через 50 на сверлить отверстие обычной шестеркой и забить туда дюпель. После чего нужно, подгот... нужно посмотреть высоту, какая у вас, и подобрать правильный саморез, то есть правильной длины. Затем... Нужно просто-напросто установить уровень, взять обычную отвертку, прокрутить ей, скажем так, на отвертке нужно нанести метку, сейчас я покажу, как это делается, и, грубо говоря, закрутить саморезы по этой отвертке. То есть это делается гораздо быстрее, чем замешивать полусухую смесь. Но на этом плюсы не заканчиваются. После того, когда мы легким движением руки обматываем проволочкой, проволокой саморез, вкручиваем его и оставляем в таком виде. Потом мы, теперь еще минутка о самих маяках. Больная тема у маяков – это соединение стыков. То есть, если мы стыки соединяем, то получается так, что... Если мы соединяем стыки, то у нас либо там провисание, либо еще что-то. И есть такая маленькая фишка, когда мы режем маяки, мы просто вниз подставляем кусок маяка и просто-напросто этой же самой проволокой закручиваем. И мы получаем очень гладкий, ровный маяк без переходов, по которому очень удобно работать. И как раз таки вместе соединения мы получаем такую, так сказать, двойную жесткость. Маяки мы подготавливаем заранее. Мы берем дальномер и просто промеряем длину. И получается тот остаток, который больше трех метров, мы просто-напросто сразу от отрезаем вровень. И на один из длинных маяков мы сразу прикручиваем нашу половиночку, чтобы нам было удобнее. Либо же, если позволяет это эта это сразу прикручиваем полностью, ну, соединяем, так сказать, маяк друг с другом э, с помощью данного метода. После чего мы просто устанавливаем само на саморез сам маяк. И вот здесь магия. Мы продеваем просто проволоку и прикручиваем ее к маяку этим самым мы получаем просто феноменальную скорость установки маяков и даже если в процессе заливки стяжки кто-то наступает на маяк а такое случается очень часто буквально пять минут и мы можем спокойно Заменить полностью маяк, то есть либо отпилить его в любом месте, если прям сильно согнули. И просто дорастить какой-то край. Даже скажу больше, то есть мы льем до определенной части стяжку, не устанавливая маяки дальше, а чтобы не зацепить их. И прям перед самой заливкой мы... их устанавливаем. То есть это ну, очень классный, скажем так, процесс. Я хотел поделиться этим видео с вами. <косм> Я думаю, что это видео поможет очень многим мастерам. Делайте свою работу хорошо, делайте ее быстро, качественно. Уважайте себя, уважайте людей, которые работают с вами. Всем спасибо, до свидания. С вами был Рубин. Итак, маленький лайфхак от нашей бригады вашей если мы не хотим испачкать нашу форму а мы не хотим ее испачкать либо если мы забыли эту форму ну или, или просто мы не любим когда мы все в растворе а тот человек который стоит на венчике в любом случае в растворе что мы делаем мы просто берем мешок и заправляем его как подол как фартук скажем так просто в штаны и работаем, потом мешок просто выкидываем, и у нас чистая форма, и все чистенько и хорошо. Вот теперь уж точно все. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч.